Здравствуйте! С вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре очередной набор инструмента. Мы снимаем видеообзоры на более, наиболее популярные наборы. Сегодня у нас набор компании Интертул ET7151 на 151 предмет. Набор является профессиональным, изготавливается на острове Тайвань. Это указано на упаковке. Есть у компании Интертул наборы, которые изготавливаются в Китае, но они, конечно, по качеству будут похуже, и там цена, соответственно, намного ниже. Набор поставляется в такой вот бумажной упаковке. на упаковке видите логотип компании «Интертул», три рабочих квадрата, одна вторая, одна четвертая, три восьмая в наборе, 151 инструмент и CRV материал изготовления, хром сталь. Сзади указана комплектация набора, что находится в комплекте. Так, три трещотки. 1 2 3 8 и одна четвертая. Трещотка под квадрат 1,2. Размеры ее 26 см длина. Она разборная, то есть тщетки они разборные, можно заменить внутренние части или, допустим, служить тщетку внутри и смазать. Имеется быстрый сброс головки. Она полностью прямая и покрыта полипропиленом. То есть это такой пластик. Она внутриметаллическая, но вот таким защитным покрытием покрыта. По бокам э, накладки черного цвета, а это резина. И логотип компании InterTool. Трещотка под квадрат 3,8. Длина ее 20 см. Также покрыта защитным слоем. Имеет быстрый сброс и реверс. Право-влево. Также разборная. И трещотка под квадрат 1,4. Длина ее 15 см. Также трещотка на 72 зуба. В наборе трещотки на 72 зуба они э, считаются как бы не силовыми, но ими удобнее работать в тесном пространстве. Далее, удлинители под квадрат 1.2. Два удлинителя 250 и 125 мм. И надписи на удлинителях хромванади и логотип компании InterTool. Как вы видите, инструмент в наборе весен Блестит, покрыт хромом, он полирован. То есть это есть и свой недостаток, есть и плюс. Плюс в том, что вы можете тряпкой вытереть, и он опять у вас как новый. Конечно, недостаток то, что отпечатки пальцев он оставляет. Через такой переходник, который есть в наборе, удлинитель 250 мм, можно превратить в Т-образный вороток. Вот ним срывать гайки, но никак не трещотками. Данный переходник также можно использовать для перехода с квадрата 3 восьмых на одну вторую. Вот трещотка 3 восьмых. Одеваем и можете использовать головки под квадрат 1 и 2. Так, по комплектации. Удлинители 3 восьмых. 125 миллиметров. И два удлинителя под квадрат 1.4. 50 и 100 мм. Набор Г-образных ключей. Два, о, вернее, два, три кардана. Одна четвертая, три восьмых и одна вторая. Карданы скреплены металлическими вставками. Ну, здесь все сделано... Качественно, поэтому это не имеет существенного значения. Так, набор бит. Вы видите, набор бит, они каждая свои своей ячейке. Ячейки подписаны согласно размеров. Эти биты используются с квадратом 3 восьмых и 1 вторая. Два переходника есть в наборе. 3 восьмых и 1 вторая. Выбираете нужную биту. И используете данный метод щетка 1 вторая. Также можете использовать переходник, чтобы использовать квадратом 3 восьмых. Три свечные головки. 21 мм, 18 мм и 16 мм. Они имеют внутри резиновые вставки, чтобы свеча не выпадала при откручивании. Так, набор головок. Профиль в наборе шестигранный, коротких головок в наборе 40 штук. Они идут под квадрат 1,4, под квадрат 1,2 в этот ряд, и вот этот ряд это под квадрат 3,8. Самый большой размер это 32 мм. Две головки на 32 мм составляют 224 грамма. И самая маленькая головка 4 мм под квадрат 1,4 мм. Так, головки, видите, половина глянцевая идет. Здесь у нас насечка посередине и внизу матовая. Имеет логотип Intertool, хром ванади надпись и 32 мм материал затопления. 32 мм это размер головки. Извиняюсь. Так, по, э, так еще головки торкс. В наборе идут головки торкс. 13 штук. Е4, самая маленькая головка торкс, и самая большая Е24. Верхняя крышка. Набор головок длинных, общее, общее количество длинных головок 18 штук. 4 мм, головка самая маленькая, и самая большая головка 22 мм, 6 граней. Набор бит. Биты в верхней крышке, они используются с отверткой. Вот, отверточная рукоятка есть. Биты здесь также подписаны, каждая, согласно своего размера. Они прессованы в головку уже. Поддеваете нужную биту на отверточную рукоятку. Так, Биты здесь идут у нас крестовые, идут шлицевые, торкс и шестигранные. Данная рукоятка также может использоваться и с головками под квадрат 1,4. Материал рукоятки самой. Здесь у нас красный цвет это резина и черный это пластик. Имеется также квадрат вверху рукоятки. Для того чтобы можно было подсоединять решетку. делаем реверсивную отвертку. Или можно еще добавлять удлинитель. То есть уже. По мере надобности, что как и где вы будете работать. Т-образный вороток под квадрат 1.4. Длина его 11 сантиметров. Так, по комплектации все. Теперь визуально покажем сам инструмент. Потому что есть инструмент, который не очень встречается. Набор инструмента, который не очень качественно изготовлены. Если следы я на элементах в наборе есть, допустим, неровности, какие-то сколы, там, стенка головки с одной стороны шире, с другой уже. Здесь инструмент сделан качественно. То есть придраться не к чему. Нету ни следов литья, все отполировано, все ровно. Вот видите, вот свечная головка. То есть все аккуратно сделано. И у кардана. Весь инструмент здесь глянцевый, отполированный. Как говорил, здесь есть минус, есть в этом и плюс. Плюс в том, что он быстро вытирается, и опять все красиво и чисто. Теперь крышка, верхняя крышка. Мы показываем, как инструмент закреплен в верхней крышке, чтобы исключить выпадание инструмента при закрывании. Это очень как бы неприятно, когда вы поработали инструментом, пытаетесь его закрыть, а у вас вываливается все... С верхней крышки. Здесь, видите, все хорошо держится. То есть хорошо очень защелкивается. Все держится в своих местах. Это зависит еще от кейса. Здесь кейс тоже изготовлен. В принципе, нет здесь к чему придраться тоже. Кейс очень качественно тоже сделан. Кейс состоит из двух частей. Скреплен он пластиковыми такими зависами. Но внутри имеют металлические штыри. Зависит. Рукоятка складная, обрезинена. Защелки металлические тоже идут. Теперь по габаритам кейса. Так, габариты кейса у нас. Вес набора э, составляет 9,5 кг, ширина 44 см, длина 29 см и высота 9 см. Сверху, вы видите, на кейсе такой узор. Кейс очень смотрится нарядно. Посреди металлическая, металлическая такая бляшка с логотипом компании Intertool. И по бокам металлические, металлическая защита на кейсе тоже стоит. Что еще? Имеется отверстие для того, чтобы можно было повесить замок, чтобы инструментом вашим никто не пользовался. Также видите, он просто очень закрывается, защелкивается. Данный набор считается профессиональным. Имеет массу положительных отзывов. У нас, по крайней мере, кто покупал из наших э, покупателей, все оставили положительные отзывы данного данном наборе. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Ставьте лайк, кому это видео понравилось и кому помогло с выбором набора инструментов. Если у вас был опыт использования, оставьте, пожалуйста, комментарий. До свидания.